Привет, ребята! Сегодня мы будем лепить ежика из мультфильма «Смешарики». Для этого нам понадобится пластилин, фольга, инструменты и зубочистки. Из фольги скатаем шарик. Возьмем розовый пластилин, сделаем лепешку и обернем ею шарик. разгладим неровности. Из белого пластилина сделаем глаза. Для этого скатаем шарик и сплющим его. Приклеим лепешку на голову. То же самое повторим со вторым глазом. Вот так. Из фиолетового пластилина скатаем тонкий жгутик и сделаем очки ежику, приклеив жгутик вокруг глаз. Должно получиться вот так. Сделаем зрачки из черного пластилина. Смешаем яркий фиолетовый цвет для иголочек. Скатаем толстые жгутики и разрежем их ножом на равные части. Из получившихся кусочков слепим одинаковые иголки в форме конусов. Теперь приклеим иголки на голову, вот какая прическа у нас получилась. Из красного пластилина слепим носик треугольной формы и приклеим его на мордочку. Из того же пластилина мы также сделаем прямоугольные брови и приклеим тоненький жгутик под носик. Из жгутика фиолетового цвета сделаем рот. Переиз из розового пластилина скатаем шарик, немного приплющим его и разрежем пополам. Получившиеся уши приклеим на голову. Здесь отлично видно, какие у нас получились брови. Разгладим места крепления инструментом. Из колбасок сделаем ручки и приклеим их к туловищу. У основания они будут потоньше, а с краю потолще. Возьмем зубочистку, разломаем ее на две части и воткнем в заготовки для ног. Лучившиеся ноги воткнем в туловище. Как вы заметили, они у нас такой же формы, как и иголки. Ежик готов. Теперь приступим к изготовлению лосяша. Для этого нам понадобится пластилин, инструменты, зубочистки, фольга и проволока. Скатаем из фольги плотный шарик. Из оранжевого пластилина слепим лепешку и обернем ей шарик. Из белого пластилина слепим овальные глаза и приклеим к голове. Из черного пластилина сделаем зрачки. При помощи зубочистки добавим блеск и глазам. Смешаем подходящий цвет для носика. Я использовала ярко-оранжевый и коричневый. Вылепим нос в виде капли и приплющим ее. Приклеим нос на голову. Из коричневого пластилина вырежем прямоугольные брови. и приклеим их над глазами. Смешаем красный и коричневый цвет и слепим открытый рот. Придадим ему нужную форму руками или зубочисткой. Тоненькими черными жгутиками подчеркнем границы рта и вклеим красный язык. Теперь из оранжевого пластилина скатаем шарик, немного приплющим его и разрежем пополам. Получившиеся уши приклеим на голову. Пригладим стыки инструмента. Теперь возьмем два одинаковых кусочка проволоки и придадим им форму будущих рогов. Коричневым пластилином облепим проволоку и сделаем разветвление. Рожки готовы, воткнем их в голову, разломаем зубочистку пополам, слепим два конуса и воткнем в них зубочистки. Получились ножки. Теперь слепим ручки. Приклеим их к туловищу. Зубочисткой проделаем отверстие для ног. Осталось воткнуть ноги в туловище. Наш лосяж готов. Вот такие замечательные смешарики у нас получились. Напишите в комментариях, нравятся ли вам смешарики.